Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для клёва». Сегодня мы с вами разберем, как сделать маленький поводок. Это будет видео актуально для тех, кто пользуется маленькими короткими поводками. Ну, например, у нас Настя Макушатник. Да? Здесь короткий поводок. Он актуален почему? Что обычно, часто этот поводок цепляется за основную леску этой оснастки, вот так вот, да, и получается, что снасть неэффективна. Также он эффективен для ловли на убийцу карася. Там тоже используются короткие поводки для того, чтобы они не запутывались между собой и в оснастке. Может быть, в других вариантах тоже эффективен короткий поводок, поэтому напишите в комментариях, как вы считаете, в каких снастях еще он может быть эффективен. Итак, друзья, что нам необходимо для того, чтобы связать короткий поводок. Нужен шнур рыболовный, крючки, ножницы, зажигалка. Ну и линейку я взял для того, чтобы потом измерить, какая длина у меня получилась. Так, итак, друзья, берем шнур, складываем так вдвое, делаем петельку. Петельку делаем восьмеркой узлом восьмерка, помните, да? Вот такая. В принципе, можно сделать и петли вязан Кто хочет пользоваться петлевязом, то может пользоваться. Мне в принципе я могу делать ее и просто руками. Так намного удобнее. Так. Отрезаем лишнее. Сразу этот кончик можно подпалить. Вот так даже, наверное, чуть меньше, чем сантиметр получилось, где-то где-то 0,8, ну нормально. Так, и отрезаем шнур. Сначала трясти столько, сколько вам удобно, потом опытным путем вы уже поймете, сколько вам нужно шнура для того, чтобы связать короткий поводок. Кончик шнура просовываем в ушко крючка, отжала, поняли, да? И доходит он практически, видите, до нашего узла. Вот здесь. Видите, да? Вот тут. Здесь мы делаем петелечку. И начинаем. Два, три, 4, 5, 6 оборотов. Достаточно. Продеваем ушко. Есть. И затягиваем. Но перед тем, как затянуть, нужно намочить. В случае с коронавирусом, я обращаю ваше внимание, не надо ведь это все дело. Пальцы и шнур, крючок. Для этого нужно взять водичку, опустить, намочить да, и зажать. Вот так. Наш поводок практически готов. Сейчас только отрежем лишнее. Актуальность этого видео заключается в том, чтобы вы экспериментировали со своими снастями, в том числе и с поводками. Вот у меня получился вот такой вот коротенький поводок. Давайте мы его измерим.